Честь, привет! Вы что не радую вас красивой картинкой, но скоро буду обещать. Я снова в пути. Но на этот раз перемещаюсь локально по месту. Я нашел новую работу, которую, которую хотел. Если вы смотрели мое видео, которое было снято больше месяца назад, примерно. Я говорил, что хочу новую еще лучше работу так вот если правильно желать, мечты осуществляются но это тема для следующих выпусков друзья кто кто из вас путешествует без навигатора без смартфона с со всеми этими штуками программами которые помогают вообще вообще, вообще карты там ягдояды и прочие, прочие полезные интересные штуки. я вот мой телефон здесь нет ни навигатора ни серии помощника никого нет я сам сейчас подумал как я вообще держу побольше с таким вот аппаратом как я добираюсь куда-то? Блин, это ж на самом деле не так-то просто оказывается. Я вот сейчас просто иду, а куда не знаю. Мне нужно найти адрес, и я не знаю, где Нового жилья. Это не здесь, нет. У меня просто истерика, ребята. Я до сих пор не купил себе нормальный телефон, курва. Ну как так можно? больше но ну, не знаю но ну, скоро это я скоро это исправлю друзья скоро у меня появится хорошая аппаратура телефон видеокамера микрофон знаете как я ориентируюсь не по звездам нет по табличкам как в старину просто знаю номер куда мне нужно идти я иду. А идти мне еще, до Лимитпол Может полчаса Но а, я рад, я доволен Вообще сегодня классный день, вчера классный день И вообще дни пошли просто божественные Я не я не могу нет? Просто люди дивно реагируют вообще Ладно, я зайду где-то в тихое место, потому что тут очень шумно. И расскажу вам барза милую историю. Люба послушать будет. Если честно, мне некомфортно как-то снимать на люди. Еще не привык, да. Ну вот, как говорится, и пришли. Да, мое новое место жительства, друзья, в вагончике. Ну ладно, пошутила, чего вы. не часто кто-то ходит, какая-то пронзорная просто, я там дач тоже собачки, так что мне лучше уйти как вы уже поняли, я ушел с той работы, почему ушел? потому что ушел еще лучше работу, если бы не нашел, то я не уходил бы, работа была супер вообще и настал момент, когда мне нужно было расплатиться должен был расплатиться со мной. Я так ждал, переживал этого момента, что думаю, блин, как обычно, сейчас кинут, не досчитают, там что-то накомбинируют. Да потому что м -м, получилось так, что я ушел на неделю раньше, чем он просил. Но я не мог еще на неделю остаться, потому что у меня уже был выйти здесь на работу. Я уже договорился. Но несмотря вообще на то, что я еще остался на проживание, на ну, два дня, там, на выходных от меня рассчитал конечно. даже я посчитал неправильно мы пересчитали вместе получилось немного больше чем я ожидал я в шоке раньше так не было раньше не кидали постоянно Ну правда кто украинцы Кременчук. Э -э -э -э. луганск почему так почему так Маш, вы прикиньте, это шкафой, надо было пережить стресс, чтобы выработался комплекс мысли о том, что, блин, тебя тальбом кинут. И насколько я был удивлен, когда этого не случилось. Когда все было вообще справедливо, сразу же меня рассчитали и еще и больше дали, потому что я сам неправильно посчитал. Капец, это просто разрыв шаблона, ребята. Да что-то, Понимаете, это новый уровень, новый уровень жизни, новый уровень нормы. Это... Мировоззрение меняется, шаблоны просто уничтожаются, строится другая картина мира. Реально, это очень важная вещь. И поэтому я сильно благодарен людям за то, что они имеют такие высокие моральные качества, настолько высокий их уровень, морали, порядочности. Но это не неспростато, да? это менталитет, это закладывалось столетиями, и это на знаете все оно идет от среды, в которой ты живешь, от э, государства, от державы, от порядков. И это мировоззрение формируется с детства. Я не осуждаю наших украинцев, и в том числе себя, потому что я части сам такой же. Потому что мы росли в такой среде, мы росли в 90-е, вечные перестройки, вечные недостройки, вечные... Нак, ю... понимаете, что сегодня? Вот, настолько мне прошиба мысль. То, как здесь происходит, это есть нормально. Да? Кот знает о чем говорит. Кот поляк. Он видал хорошей жизни. Хоть и уличный. Ладно, друзья. До видения!